Всем огромный привет, с вами Мила Колокова и сегодняшнее видео, думаю, будет полезно для каждого родителя, который задумывается о финансовом благополучии своего ребенка. Как сохранить, приумножить деньги, чтобы к совершеннолетию ваших детей они получили не жалкие копейки, чтобы те деньги, которые вы сейчас инвестировали, через 10-15-20 лет превратились действительно во что-то стоящее. Это загадка, загадка, которая была для меня и, собственно, сейчас таковой остается, но я решила проэкспериментировать. И прежде чем я вам расскажу о своем опыте, который я проживаю прямо сейчас, я вам очень рекомендую, если вы новичок в инвестировании, только собираетесь начать инвестировать, но еще не знаете, что конкретно делать, обязательно посмотрите мое видео вот прямо Прямо здесь оно вот сейчас, видео о том, какие инвестиции сейчас самые актуальные, самые трендовые, куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги новичкам. Обязательно посмотрите, поделитесь своим мнением и будьте во всеоружии! Итак, говорим о портфеле, который я сейчас создаю для своих детей. Моему старшему сыну через буквально несколько дней исполнится 4 года. Моей дочке 2,5 года. И я, как любой родитель, задумалась о том, что же я могу сделать для них, какой портфель создать. Недвижимость я отмела сразу же, потому что с недвижимостью такая история. Покупая сейчас квартиру, не факт, что те деньги, которые я в нее вложу, увеличатся пропорционально допустим 15-20% годовых. Вкладывая деньги в какие-то другие активы, тоже неясно. Что-то может пойти вверх, что-то может пойти вниз. Непонятно и не всегда это гарантированная доходность. Тем более, если вы когда-либо сдавали квартиру в аренду, вы понимаете, что скорее всего это будет доходность ну, не больше 5-6% ежегодно и при этом не у каждого есть необходимое количество денег, чтобы купить квартиру. Поэтому я решила пойти немножко другим путем, тем более, что доходная недвижимость у меня уже есть в портфеле, доходные автомобили есть, LED-экраны есть, много-много всяких стратегий есть, займы под залог недвижимости, просто займы, много всего есть. Я решила попробовать поиграть с фондовым рынком. Почему поиграть? Потому что для меня это пока что игра. Все, абсолютно все действия, которые я делаю, я делаю под контролем моего инвестиционного консультанта, потому что я в этой теме очень-очень плохо разбираюсь, очень поверхностно, но под его руководством все получается очень легко и просто. Итак, что я сделала по шагам? Я пошла открыла счет в брокерской компании. Брокерских компаний на сегодняшний день огромное количество. Чем я руководствовалась? Во-первых, это мнением моего наставника, а во-вторых, тем, чтобы эта компания входила в тройку самых лучших брокеров в России на сегодняшний день. Открыла счет, лично я в брокере открытия. Возможно, есть другие брокеры, которые вам покажутся более интересными, это уже не имеет значения, и под его руководством каждую неделю я начала покупать акции двух компаний в портфель каждого из детей. Какая у меня стратегия? Стратегия – это покупать акции крупных российских компаний, возможно, со временем я добавлю иностранные компании. Выделяю я бюджет по 10 тысяч рублей на портфель каждого из детей каждую неделю. То есть, всего у меня бюджет на портфель каждого из ребенка по 40 тысяч рублей в месяц, и того 80 тысяч рублей в месяц я буду тратить на эту стратегию, что за год примерно будет около миллиона. Какова моя задача? Делать это постоянно я хочу, независимо от того, что происходит на рынке, независимо от стоимости акций, делаю я это в долгосрок. То есть я не планирую продавать акции через год, через два, поэтому сумма покупки для меня на сегодняшний момент не очень критична. Я не собираюсь заниматься трейдингом, я не собираюсь заниматься анализом текущей ситуации на рынке. Я планирую просто покупать, наращивать портфель и со временем из каких-то акций выходить. При этом большинство компаний предлагает неплохую дивидендную доходность от 6-7% годовых до 10-12%, то есть это по сути как ты получаешь процент от вклада в банк. Еще раз повторю, я сама не инициирую никакие действия, все я делаю строго под контролем моего консультанта, если вам будет, кстати говоря, интересно, пишите обязательно в комментариях, возможно, когда он будет в России, в Москве, мы с ним встретимся, я запишу с ним интервью, почему именно такая стратегия, что конкретно мы делаем и по секрету вам скажу что эта стратегия она долгосрочная стратегия и достаточно низко рискованная но есть у меня также в портфеле в этом же брокере с этим же консультантом очень агрессивная рискованная стратегия которая нам дает доходность порядка 10-12 процентов ежемесячно он также управляет и этим портфелем, но здесь совершенно другие риски и совершенно другая доходность и, конечно, совершенно другая стратегия. Вот посмотрите, так выглядят мои портфели, портфель Маши, портфель Димы. Каждую неделю я решила вот по такой небольшой сумме по 10 тысяч рублей выделять для того, чтобы покупать акции каких-то компаний и смотреть, наблюдать, как это будет развиваться, как это будет происходить скажу сразу, это дело достаточно просто, то есть так как для меня это абсолютно новое дело, я боялась, что у меня возникнут сложности с покупкой акции, с открытием счета, еще какие-то ситуации. На самом деле все произошло очень быстро и спокойно. Полчаса времени у меня заняло открытие счета у брокера. Ну и каждую неделю я выбираю по 10-15 минут, чтобы по рекомендации моего консультанта выбрать те или иные компании и купить нужное количество акций на выделенную мной сумму собственно руководит всеми действиями мой наставник что делать дальше В какой момент продавать продавать ли вообще как я буду получать дивиденды обо всем об этом я узнаю несколько позже но что меня радует в этой стратегии то что Брокер является налоговым агентом, то есть он сам удерживает 13% и с того дохода, который я заработаю, мне не надо будет идти в налоговую, он сам удержит эту комиссию и я выведу соответственно все деньги на свой личный счет в тот момент, в который я захочу. Что еще мне нравится? что в любой момент я могу вывести деньги из этой стратегии либо вообще без потерь, либо с минимальными потерями, потому что брокер взимает какие-то небольшие комиссии за операции. В основном те акции, которые я покупаю, но на сегодняшний день они все растут. То есть я их покупаю либо на нижнем этапе, либо на этапе сейчас роста. Например, акции Сбербанка уже за две недели у меня выросли примерно рублей на 100, что ли, на 150. Если вы хотите также инвестировать по этой стратегии и последовать моему примеру, создать такие же портфели для своих детей. Вы можете присоединиться к моему портфелю и делать то же самое, что делаю я, либо просто взять какие-то из идей или наоборот предложить свои идеи, куда вы инвестируете, акции, каких компаний вы покупаете, какой стратегии вы придерживаетесь, так как я в этом деле абсолютно новичок, буду рада любым вашим комментариям, рекомендациям и эксперта по фондовому рынку, в управлении которого сейчас находится больше 1 миллиарда рублей, я планирую пригласить на дополнительный урок к моему курсу разумное инвестирование, который стартует совсем скоро, 24 октября. Поэтому, если вы хотите разобраться досконально в теме инвестиций, приходите на курс разумное инвестирование и Узнайте на уроке подробно все, как работать на фондовом рынке в том числе. Плюс, помимо этого, вас ждет около 15 других рабочих инвестиционных стратегий. Буду рада вас видеть. Всем счастливо. Надеюсь, что я сегодня была вам полезна. Всем пока-пока.